Кошманой разговор корот. Мы Ивановы не присмыкаемся. Что-то ни разу не разумел, что батя кого-то бил. А я не про батю. Я про матушку. Ну, видимо, я в батю пошел. новый Ивановы. Новый сезон. Понедельник в 19.00 на ФС.